Ну что, дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. По закону жанра приехал за золотом. Приехал сегодня салаватом. Всем привет. Канал Старкам. Ссылочка будет в описании. Кому интересно, обязательно заходите, смотрите и подписывайтесь. Также со мной подписчик комрад комрад короче, Эдик зовут. Ну как, не сказать, что начинающий. Золото и серебро уже находил. Он, кстати, будет работать с АТ-ПРО, а не, а ты Голд у тебя, да? Да, а ты Голд. С, с АТ-Голдом, ты Симплексом, да? Я, как обычно, Стандарт. А я буду работать с АТ-Максом, еще с собой взял, получается, Нокта-Крузер. Ладно, ребят, лед стоит, не знаю, что сейчас будем делать, пока еще не в курсах, время потеряли, За... по темноте еще заезжали на другие места там, там все копано-перекопано, ничего нету. Ладно, сейчас при... придется мне по ходу, ломать лед снова, погнали. Схватился ледок, но в этот раз не 3 сантиметра, а пол сантиметра идет примерно. Сейчас я его поломаю и буду производить поиск в воде. Пацаны будут пока по берегу. Ребята, ищите тоненькие сигналы, тоненькие, тонюсенькие и глубокие. Ходите туда дальше, он туда дальше. Я в тот раз золотое кольцо там нашел. Ладно, все, начинаем. Друзья, иду по берегу, короче. Пролмал вот столько льда. Пробка попалась, монета двушка, ходячка. И вышел здесь на берег, друзья. Больше даже не сигнал заметил, а заметил, что что-то блеснуло. Что-то блеснуло. Вот, посмотрите. Сережка. Сережка золотая. Ну-ка, саловатик, посмотри-ка. попробуй. Проба есть. Что-то она какая-то люгенькая, да? Тинька. Ну, нормально. Ну, вот да. я ж ну, тебе говорю. Грамулька есть, да? Точно. Вот видишь, как она лежит? Ну-ка. А, а она лежала как как-то, знаешь, я даже не могу понять. Ч чуть чуть торчал-то. А, вот так она даже да. лежала. Нет, посмотреть надо на этом. На да. Ноктиках. И я не сигнал, друзья, заметил. Но я заметил какие-то колебания, что-то. И блеск вот одной грани увидел. Вот такая, друзья, Сережечка. Я же говорю, я же говорю. А мне, кстати, вчера написали, знаешь что? А почему у тебя пацаны не находят? Ага, у них аппараты плохие. Салават. Когда я сюда ехал, я вам сказал, будет лед. Или берите, то есть, как они, штаны то блин, как они? Забродники. Забродники? Или хотя бы резиновые сапоги? Говорил. Но я ничего не взял, я вот так приехал. Я вам всегда беру аппараты свои, всегда беру всегда вам свои. Разговор, свои аппараты. Но... У тебя не один есть, аппарат, всегда там. Для у нас шансы всегда нету. практически Конечно, одинаковые. Да. Вот, вот, друзья, я отсюда, отсюда, вроде бы еще никогда я без золота не уезжал. Вот такая серьга, здесь, вроде бы был должен камешек. Денис, конечно, шансы всех равны, но магнит для золота у нас это... Ты. Магнит для золота не отменяется! Еще раз говорю, друзья, подписывайся на канал Старкам, Уфа, Салавата. Вам понравится. Он там коры мочит, дай Боже. Суточка будет в описании под роликом. Да. Ох, ребята, блин, насмотреться не могу. Красотища. Интересно, сколько грамм. Покажу, у меня весы с собой есть. Ну, блин. ну. Ты расскажи, по ты 2 грамма, грамма раз... с чем-то, а? расскажи, что ты упал здесь еще а, упал, да, да ну, когда лед ломал подскользнулся на льду, упал в воду, короче упал, золото <субъект> <субъект> <субъект> ребят, вот я вам честно говорю смотрите получается, я продолбил ну вот до сюда, да, где-то примерно вышел и решил вот эту кромку пробить вот эту кромку и увидел просто глазом ее. Просто глазом увидел. Блеснул краешек маленький. Я же здесь, здесь уже неоднократно нахожу золото. И именно, именно глазами. И кольца находил вдавленные. И тому подобное. Ну, кселоватик, проверка. Что показывал снайглов? Давай. Дай-ка я... Её... Ну, давай рассегнуто пускай будет. Кстати, ну... у тебя хорошо на симплекс, Ребята... Ну, стандартно. Ну... 20 показывает. Ну, 21, 22. Посильнее води. Что, заметил у симплекса он четко реагирует на золото, кстати. Ты на цепочке не, не проверял э, не на пробовал, тонке? Нет, не пробовал. Давайте застегнем сережку. Давайте вот так как мы положим. Сейчас видишь. А ну-ка, бачком. Вот так вот. Бачком. Блин, я ж тебе говорю, от нее сигнал очень плохой был... Вот так давай. Так лучше, да? Ну да. Я ж тебе говорю, от нее очень плохой сигнал был. Я просто увидел, что что-то блеснуло. Потому год просто я так находил. И вот так пальцем взял, так. Опа, и грань одна открылась, а -а -а. прикинь. Друзья, ставим лайкосики, ставим лайкосики, пишем комментарии, подписываемся на канал. Да, Everybody in the liking кто не подписан на канал будет крутой контент у Дениса все обалденно все по красоте мы продолжаем где у нас Эдик? Эдик! золото нашел золото нашел серьгу золотую ладно ребята very good very nice еще дальше салават ушел в ту сторону к старому пляжу там сигналы есть но там очень много пробок монет не знаю что попадется нет Эдик со мной здесь ходит вот друзья явных сигналов нету вот очередная блесенка с поводком А атакать блесеночка сейчас немножко похожу может еще воду залезу снова какая интересная красивая сегодня уже третья, что ли блесна какая-то фирма даже имеется иду снова к мостику где в тот раз нашел золотое кольцо иду неторопливо слушаюсь во все сигналы ладно друзья продолжаю поиск посмотрите Этот бетон. Вот. Не входит лопата. Вот так мы и работаем, друзья. Так что мы легких путей не ищем. Друзья, у меня сигнал. Вот такой. 75. Разорвал кусочек. Сначала думал шмурт, а тут посмотрите, видите, замерзший крестик. Ох, я его погнул, что ли, он гнутый был, но серебро, серебряный крестик. Сейчас я его почищу немножко, потому что здесь уже все замерзло и нигде не помоешь воду мы с собой как всегда не таскаем. потом уже на камеру все покажу. вот такой вот кресик, друзья. наверное я его все-таки, ребята. да нет, не должен с одной стороны, потому как кусочек целый был, я его разломал. но серебро это very good я Эдику говорю, я говорю, слишком блин, близко к берегу ходишь, все-таки понимание должно быть, что, допустим, вода вот отсюда, да, вода вот отсюда, ну не будешь же вот здесь вот терять, даже самое мелкое золото детское, хотя бы вот здесь, хотя бы вот здесь где-то примерно, вот, вот здесь я уже крестик нашел, иду в ту сторону, где нашел золотое кольцо, вот, друзья, проходил же, миллион раз, миллион раз проходил, и вот, пожалуйста, Сережка золотая и серебряный крест. 52. Как вообще такие сигналы? Мы на днях пропускали. Причем я тщательно ходил на этом месте. Что у нас тут? Монета. вмерзшая вот она пятерка что ли чуть такая не у пятерки 90 с лишним двушка наверное эх эх эх не достать да двушечка два рубля российской федерации копаю без перчаток да да не удивляйтесь вот монетка пожалуйста ну да странно миллион раз проходишь в одну в другую сторону и все равно какие-то сигналы друзья лезут тем более много какого шмурда сейчас не показываю какой выкапываю так двушечку берем и ищем дальше был такой вот сигнал 61 62 блин ребята я думал золото сначала как вот так вот сделал опа Думал, вот это не видно было, думал, золотое кольцо. Сейчас я не могу понять, что это такое. А, проволока. Блин, как она на золото похожа. Вот, говорю, а, один, одно звеноток было видно. Думал, обручалка. Эх-эх-эх-эх-эх. Ну вот заходики вот такие, смотрю, маленькие. Вот заход, тут раз смотрел. Здесь заход. Сейчас здесь еще дойду немножко и пойду в обратную сторону мелкие сигналы искать в воде. Вот такие, друзья, дела. Блин, в этом году, друзья, а, то есть последний, наверное, выезд. Видео еще будут. У меня, получается, слета есть, видосы неплохие. С золотом, серебром. Вам, я думаю, понравится. Но минуса надвигаются. Так что, походило, капут. Ждем следующего сезона. Смотрите, сколько мотыля. Вот мотылек. он, мотылек. Вон торчит. Вон сколько мотылька. Я тут раз, я говорю, у меня в аквариуме карась живет, вот ему мотыля набрал. Так, ювелирки пока, друзья, нема. Пока нема. А вот уже верпроволока, наверное. Ну она есть. Ну конечно, откуда столько ювелирки? Я здесь, считаю, сколько утюжил. Без меня, сколько здесь люди ездили. Пойду ближе к машине. Uh, в лесенке, как все мы любим. Oh, oh, oh, oh, oh. Самый центр. Бриллианты. Золото-бриллианты. Совет попался, прикинь. Копейка. Я их несколько штук сейчас поднял. Опа, куда она улетела? Золото-бриллианты летают. Вот эти, к такое кольцо поднял. Но не серебро. Бижутерия, друзья детская сейчас наверное будем менять дислокацию посмотрим куда сейчас еще стартануть я то могу на то место вернуться где я там лед ломал трех сантиметров там сейчас лед тонкий но они в воду не зайдут а по берегу бетон так что что то надо другое думать двигаемся ну что ребята проехали много водоемов больше ничего найти не удалось вот даже сейчас мы приехали вот такое место посмотрите Вода тоже упала, сейчас ребята шли, э, дети, мы у них спросили, купаются ли здесь, нет, говорит. здесь не купаются, слишком захламленно. да, стекла биты, металл какой-то. Вот, ребят, что мне удалось сегодня надыбать, посмотрите. Вот такой какой-то свинец, монетки, советы, ходячка. А теперь... Из приколов нормальных сейчас покажу камеру нормально в руки возьму вот такой крест серебряный попался гнутый но погнул не я его друзья потому что я его из замороженного комка вытащил он такой уже и был вот и попалась вот такая друзья серьга прикольная видите Камень должен был быть, камень потерян, вот такая замечательная серьга, 585 я проба, давайте мы ее кинем на весы и посмотрим сколько она весит, так здесь я весы приготовил в машине на ровном чтобы. так блин отсвечивает отсвечивает. грамм 84 грамм 84 друзья весит эта серьга вот посмотрите это very good very nice. я не думаю что по берегу удастся что-то найти потому как я уж думал, берег отутюжили. Вот. Такое, ребят, получилось видео. Коротенькое совсем. Но, ну, я опять же повторюсь, мы за ювелиркой в магазин не ходим. Из-за этого, что нашел, то нашел. А, разный шмурт, пробки показывать. У меня в этом нет кайфа. Так что вот две ювелирки поднял. И то, на этом спасибо, как говорится, под конец сезона. Я думаю, что это в этом сезоне последний поиск, друзья, был. У меня есть, конечно, кое-какие мыслишки по поиску, но в Уфе все, вернее, в России все с поиском. Ждем весну, ребята. Ладно, кому понравилось видео, ставим лайкосики, пишем комментарии, подписываемся на канал. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующего видео, увидимся. Пока.